Для того, чтобы ваша система работала в горизонтали с теми эгрегорами, которые вас должны поддерживать, которые до вас должны тянуть и помогать вам нарабатывать бытийную массу, необходимо создать некий слепок своей системы, который будет разговаривать с эгрегорами на понятном ему языке. Но это вот представьте себе, да, что вот вся система это компьютер. У вас к этому компьютеру, в доступе есть к этому компьютеру, только в виде монитора. То есть монитор присоединен, конечно, к системному блоку, этот системный блок это нибудь в соседнем помещении, вы не видите где, вы не видите какой у него объем, вы видите только то, что он отображает на экране. Это вот ваша объективная реальность, которую вы... Да? Этому экрану можно сколь угодно долго говорить, покажи мне, пожалуйста, кино, ну покажи мне кино хорошее, покажи мне кино какое-нибудь про меня. Экран вас не услышит, вы должны иметь алгоритм, да, инструмент, язык, на котором вы объясните компьютеру, что вы из него хотите. Как минимум у вас должна быть клава, чтобы в нее ввести, да? но представьте себе, что у вас клавы нет. Тогда ваше воздействие на компьютер оно совершенно бессмысленное, вы можете только ждать, когда оно покажет. Вот так живут люди на нижних уровнях развития, да? то есть на уровне семьи, на уровне стихии, то есть они ждут, когда им там все показывают. Человек, который программирует реальность, то есть у него бытийная масса немного повыше, он имеет доступ к этому системному блоку, то есть он уже знает, где он находится, в какой комнате стоит. Но для того, чтобы ввести туда команду непосредственно пальчиками потыков, да, ввести туда команду правильным алгоритмом, и чтобы монитор начал вам показывать то, что надо, надо знать язык, на котором разговаривает этот компьютер. То есть он русского текста не понимает. И можно до часа просить его, пожалуйста, покажи мне кино, и если в этот момент будет показано кино, это будет чистое совпадение, которое либо сделано кем-то, кто услышал вашу просьбу и имеет доступ к системному блоку, либо это просто кто-то другой заказал кино себе же, а вам повезло посмотреть то же самое. Логика моя понятна? Понятно. Соответственно, вам надо иметь навыки, умения общаться с системой на понятном ей языке. То есть на уровне команд, на уровне приказаний. А доступ к системному блоку начинается после государства. Вот туда, выше. Соответственно, понимая, что вам надо реализовывать свои задачи как-то на сегодняшний момент, но доступа вы ни к одному уровню, по сути, не имеете, вам надо сделать некий... Некое представительство себя, которое будет алгоритмизировано таким образом, чтобы система считывала его на понятном себе языке, то есть на, на уровне программного кода. Этот про уровень программного кода называется ваш персональный эгрегор. То есть вы его программируете словами, а в тот момент, когда вы запускаете его в общее эгрегориальное пространство того или другого уровня, происходит переписывание языка. То есть его дешифровка на тот язык, который понятен эгрегориальной системе на уровне команд. Понятно? Соответственно, когда вы делаете свою, свой персональный эгрегор, вы тем самым повышаете эффективность своей системы многократно, потому что вы уже не просто пользователь с какой-то системой, которая сидит у монитора. Кусок вашего разума находится непосредственно в том системном блоке, который вам не видит, но при этом при всем он считывает информацию от окружающей реальности на понятном языке, переводит на язык, понятный вашему разуму, и быстро передает вам информацию от системы, помогая вашей системе быстренько перестроиться под эту новую информацию и послать туда осознанный запрос. Таким образом, ваш персональный эгрегор будет являться не только представителем вашем в общей эгрегориальной среде, но и дешифратором, тот, который будет правильно расшифровывать ваши желания и правильно расшифровывать и доносить до вас ответы, которые дает вам система. Угу. Понятно, да? Соответственно, программирование персонального эгрегора, оно тоже идет специфически с учетом вот этих вот программных кодов. Персональный эгрегор, поскольку он будет вынесен, да, вообще в принципе можно вот представить себе, не буду подходить на доске, чтобы опять не вращать компьютер, представьте себе, да, что вот есть вы, ваш разум, да, вы выносите себя, кусочек вашего разума выносите себя в общее виртуальное пространство, вот в общее виртуальное пространство в нашей жизни да, называется интернет, и вы делаете себе персональный сайт, на этом сайте вы обозначаете себе вот я такой-то, такой-то, Делаю я в этой жизни то-то, то-то, желаю я то-то, то-то, милости прошу, посмотрите на меня, если желающий есть, присоединяйтесь. То есть вы видите себя зримым, делаете себя зримым для этой виртуальной среды, которая не имеет ни времени, ни пространства, не ограничена фактически ничем. То есть как будто вы делаете себя выносной, такой выносной, такой маленький персональный сайт. Этот персональный сайт по определенным тегам, по определенным ключевым словам считывается, большой системой, то есть тем самым сервером, на который все хранится. Вот он увидит вас только в том случае, если у вас будет свой персональный сайт, в котором будет правильно прописан теги. А что такое теги? Это те самые ключи и метки системы, которые у вас записаны. Именно по этим ключевым словам он будет вас искать. Сказано там любовь. Значит, вас будет искать и видеть вебер любви, и боги любви, или социальная структура, которая отвечает в этом мире за любовь. Сказано у вас здоровье. Да, значит, вас будут искать все эгрегоры, владеющие потоком здоровья или боги здоровья, если вы указываете себе на связь с ними. То есть в любом случае в этом персональном эгрегоре вы вольны прописать все, и ключи, и связи, которые, с которыми вы будете контактировать, и связи, с которыми вы не будете контактировать, так называемый черный список вот этих эгрегоров, пожалуйста, прошу, не соваться, да, а вот эти милости просим, любые системные коды влезайте, исправляйте, делайте, да, я вам абсолютно доверяю. Вот с этими я общаюсь зеркально, то есть ты мне показал свое, я тебе показала свое. Вот здесь вот я с тобой обязательно обменяюсь ссылками, если мы с тобой занимаемся одними и теми же делами. Да? Я тогда отрекламирую тебя, а ты отрекламируешь меня. Всё то же самое. Понятно? Да? Примитивнейший пример, но на сегодняшний момент нет лучшего аналога, вот нет лучшего аналога, чтобы проиллюстрировать то, что происходит в эгрегориальной среде. Возможно, когда технологии будут через пару-тройку лет, да, они разобьются еще, да, появятся у нас новые технологии, появятся у нас новые термины, да, мы будем использовать их. Сейчас мы говорим об этом, и эта терминология максимально хорошо отражает именно происходящее. Таким образом при программировании вашего эгрегора вы должны будете предусмотреть абсолютно все. Сейчас сначала да, мы с вами будем его рисовать. То есть любой персональный сайт, прежде чем он будет запущен в общую систему, сначала должен был сделан, сделан в маленьком виртуальном пространстве. То есть посмотреть, как он будет выглядеть, да? допрограммировать его, в тестовом режиме прогнать, посмотреть, как он работает, обнаружить все ляпы, вести определенные инъекции, чтобы он работал лучше, чтобы он имел возможность накапливать информацию, распространять информацию, минуя сознание. То есть сделал это самостоятельно. Если, например, у вас есть свой персональный сайт, и вам приходится каждые пять минут что-то да, вы будете заниматься только этим, вы не сможете жить. Основная задача, это, чтобы сайт выполнял свои функции. Рекламировал вас, там, например, деньги собирал, да, если это там, магазин, э, связи заводил, то есть рассылки какие-то делал. Ну, как вот вы запрограммируете его, то он и будет делать. Ваш разум при этом, ваше время, да, ваша жизнь, ваше тело может заниматься чем угодно. Эта структура должна работать самостоятельно. Вот наша задача сделать с вами такую структуру, которая будет а являться слепком вашего сознания, идентично отображать вашу систему, по крайней мере, его, ее ключевые параметры, а, уметь правильно устанавливать связи с другими эгрегориальными структурами на тонком плане, а в физическом плане это будет выглядеть как установка связи с нужными людьми. Потому что люди есть носители своего эгрегора, своей эгрегориальной силы. Если ваш эгрегор установил связь с другим эгрегором, значит тот, в свою очередь, скинет команду своим включенным в него членов контактировать с вами, и они будут это делать как миленькие, причем с удовольствием. Соответственно, ваш эгрегор должен собирать информацию об изменениях внешнего мира, чтобы правильно адаптироваться, чтобы правильно самообучиться. Ваш эгрегор должен уметь накапливать и выдерживать себе информацию для того, чтобы росла в глазах всех остальных эгрегоров его бытийная масса. Ваш эгрегор должен уметь себя защищать. Таким образом персональный эгрегор позволит вам избежать безумного расходования энергии на ерунду, на ненужные вам контакты, на ненужные вам связи. Он выстроит те связи на тонком плане, на эгрегориальном уровне так, как вам надо, а вы на физическом плане вы уже подберете просто результат. Это высвоит вам огромное количество времени. Вы можете заниматься самообразованием, вы сможете заниматься самообучением, то есть наращиванием своей бытийной массы в реальне.